Интересы, потребность целей Сливает нити в паутину интриги Как захватить нам наш мир? Ответь на вопрос один, что нужно каждому нам всех это забрать! Ай, как вы ко мне? Чтобы весь этот мир был под нашим контролем. И один бог больше не появится на этой земле без нашего контроля. И теперь все будут подчиняться нам. Свою получить И хоть не сразу Смог ферму все отключить Вместе с места вышли в свет И открыли мой сюжет Кто против крыльев помогли Ведь интересы соблюдены Дело в том, мы за под контроль весь Все мы на голову золото, газ, а в том числе Все они работают только тогда, когда мы залетим, а ты не видишь, не стать последним Больше не на моей стране.